Салют, ребята! Вы знаете, я так часто делаю посты из жизни современного поэта, но при этом никогда не делала влога. А между тем моя жизнь становится все более и более сумасшедшей, и я подумала. А почему бы это не показать? Я предупреждаю сразу, беременным, нервным и слишком чутким к богатству русского языка лучше не смотреть видеоверсию блога жизни современного поэта», потому что здесь будет очень много мата. «Естерный, блядь, зажглись! Куда они зажглись у тебя, сука?» Который просто необходимость в творческом процессе в нашем и очень много безумных людей. Братан, ты кто, но если вы такой же а, <клес> <клес> не банальный и сумасшедший как мы, <клес> <клес> добро пожаловать. Многие знают, что мы сейчас пишем альбом «Камикадзе», но никто не знает, как мы его пишем. А, Вообще-то я думала, что мы пишем другой трек, но кажется, я все-таки стану рэпером. здесь. Чтобы вы понимали, краткая сводка. На студии Q-Records пишется очень много рэперов. И я. Я сейчас я сейчас, возьму ну, Макарова, ты? вы выйдите отсюда, через окно, через вон то. Вот. Поэтому вполне возможно, скоро я буду носить широкие штаны, кучу цепей или что там еще носят рэперы. И да, я уже наблюдаю необратимые изменения в стиле исполнения. И... Я пишусь на студию Q Records уже много лет, и это потрясающее место, куда ты можешь просто прийти со своим материалом, никогда не знаешь, что у тебя получится в конце, но это точно будет лучше, чем то, что ты ожидал. И вот совсем недавно наша студия переезжала. Представьте себе неделю бесконечного паломничества людей, которые создают с нуля штаб-квартиру лейбла Q-Records. Короче, ребята, это студия. Сейчас мы тут ушатаемся в хламину, будем все страшно грязные, примерно как вот эта вот гитара. Знаешь, ушатаемся в хламину, звучало как будто мы алкоголики. Блядь. Если бы, понимаешь, вот если бы... Приехали на какое-то разъебанное помещение бухает. Заяви Вот так живет современный рэп. Все нормально. Вырос и стал рэпером, вырос, и стал рэпером. Там в кабинке звукозаписи три. Как назвать этих людей? Особи мужского пола. Заметьте, вот, кстати, особи женского пола здесь, как нормально есть. женского пола адекватно. Абсолютно просто у нас тут но нормально. Там особи мужского пола пытаются отдракунить окно. Потому что оно им дорого, как память. В нашем детском садике малыши играют конструктор. Смотрите, сейчас они собирают пылесос. Богдан как дела? Чё скажешь? Что скажешь? Что-нибудь досведется. Q Records. Мы всегда что-нибудь досведем! Краткая инфографика из жизни современного поэта. Вчера я вернулась со студии в 4 часа утра. За последнюю неделю в общей сложности спала где-то часов 20 за всю неделю. Хотя в среднем нужно спать хотя бы там 42 часа. И я не совсем понимаю, две ли у меня руки, две ли у меня ноги и вообще, что происходит. Наша рубрика веселые косички». Как всегда. <смех> Пухну себя, закурил, и стены, блядь, зажглись. Да, они зажглись Близь у тебя, сука. <смех> в общем, ребята, если мы каким-то чудом выживем до конца записи альбома, то альбом «Камикадзе» будет... Огонь. Или не будет нас. Где мой кусочек чизкейка? Ну, до следующего выпуска «Жизни современного поэта».